Приветствую вас, девы! Сегодня мы поговорим с вами о том, что ожидает вас период движения ретроградной Венеры по вашему очень интересному пятому дому гороскопа. Пятый дом гороскопа связан с любовью, с развлечениями, с хобби. И двигаться она будет по этому дому с 19 -го декабря по 28 января двигаться ретроградно что значит ретроградно это значит задом наперед с оглядкой назад поэтому множество отношений которые у нас будут протекать в этот период будут иметь тенденцию брать свое начало из прошлого это указание на то, что могут вернуться какие-то старые или забытые друзья, старые забытые наши любимые, любовники и так далее. А также возврат увлечений, возврат детей в дом, в семью. В общем-то, события ожидаются очень интересные и насыщенные. Также, учитывая, что Венера будет находиться в соединении с Плутоном, она может иметь тенденцию приносить вам... Денежки. И денежки могут быть именно от этой сферы деятельности, которая вернется. Либо же через тех людей, которые могут вернуться. Также это указание на то, что эти люди могут иметь определенный статус, положение. Ну и еще это указание на то, что вот ваше видение этих людей... Оно в чем-то поменяется. То есть вы как-то переоцените свой взгляд на них, свои мысли о них, свое мнение о них. Ну, вот Выйдете вы из этого периода уже совершенно с другими мыслями о, о этом, об этом окружении. Также возможно получение финансов из старых источников. Возможно, также на этом периоде пересмотреть договорные обязательства, продать то, что давно не продавалось. Можно купить то, о чем вы давно мечтали, для того, чтобы, ну, например, заниматься своим хобби, ну, например, фотоаппарат, грубо говоря. Ну, выходить замуж, жениться нежелательно в это время, поскольку Венера все-таки ретро. Но если уж кому-то сильно будет хотеться, то лучше обращайтесь лично. Консультацию нужно будет свериться, посмотреть с вашей картой, как это будет взаимодействовать с вами. Это событие именно в это время. Ну, давайте обратимся вообще... Ну, более подробно ко, ко всему тому, что будет происходить. На самом деле, 19 декабря сам по себе день будет достаточно сложным в информационном плане, поскольку он будет связан с полнолунием в близнецах, а близнецы связаны с информацией. Поэтому возможны искажения, какие-то перемены, переносы во времени, в дорогах, поездках. И учитывая, что это воскресенье, просто постарайтесь, ну, хотя бы там, первую часть дня провести спокойно и ничего не планировать. 2 января будет Новолуние. Новолуние будет в Козероге. То есть, опять же, в вашем Пятом Доме. То есть, возможно, обновление по темам Пятого Дома. С 26 с 26 по 7 января постарайтесь Решить вопросы, связанные с закрытием старых долговых обязательств, закрытием каких-то обещаний, доделать ранее начатую работу, выполнить свои невыполненные обещания. Здесь Меркурий будет ретроградным, до 26 числа он будет находиться в Да, будет находиться в Козероге, а уже с 26 числа он перейдет в Водолей. Водолей для вас это будет зона работы, и после 26 числа по 4 уже там надо делать какие-то старые дела по работе. Ну, а до 25 закрываем. Свои долги по любовной тематике, по детской тематике и по своим хобби-увлечениям. Еще, ну, возможно, с кем-то вы когда-то поссорились или перестали общаться, и отношения были не до конца выяснены. Вот, январь для этого как раз идеальный месяц для того, чтобы разобраться с этим человеком. Теперь, учитывайте, что соединение Венера-Плутон, оно будет максимально, ну, в принципе, до 7 числа оно еще будет работать. Ну и вот до 7 января это будет такое, знаете, четкое указание на то, что лучше всего воздействовать и вообще действовать в этот период нужно будет старыми методами, старыми способами. И любые новые знакомства, новое партнерство, оно вряд ли будет долговечным, долгосрочным. Еще, учитывая, что Венера отвечает за наши чувства, за, ну вообще за чувства прекрасного, то дорогие какие-то вещи, которые вы приобретете в этот период, они после того, как Венера станет прямой еще в марте, они вам могут перенравиться и попросту будут ну, сразу занимать место в вашем шкафу. И те, кто хотели бы ну, улучшить свою внешность, тоже не рискуйте. То есть, если вы не планировали до ретроградной Венеры ничего себя улучшить, то пока не стоит. Иначе потом Будете сожалеть о том, что себе сделали. Так, с 29 числа Юпитер, планета радости, счастья, успеха, она переместится в Рыбы. Рыбы для вас это символический седьмой дом партнерства. Можно сказать, что начиная с 29 декабря по 11 мая включительно. К вам будут идти, ну прям липнуть партнеры со статусом Партнеры, которые занимают определенное хорошее такое положение в обществе Творческие личности, также сюда относятся психотерапевты, психологи, эзотерики, юристы Ну в общем-то люди очень, врачи тоже в том числе духовные лица в общем то вот по этим темам конечно вам будет будет о чем и будет с кем пообщаться с 7 по 10 это ось 4 10 дом такая, знаете, либо конфликтная ситуация, либо болезненная, что-то может быть неприятное. То есть постарайтесь как-то в этот день быть максимально внимательны к своим близким, не ошибиться. Возможно, какая то информация может вызвать конфликт. Вот что-то ошибочная информация может вызвать конфликтную ситуацию. И с, 20, ой, с 14 января по ну, 28 января обратите внимание, будет тоже такой интересный аспект от Меркурия к вот он. Сейчас я его наберу. С 14 от Меркурия к Урану. Вот он, видите, квадрат. Ура, уран это будет находиться в вашем девятом доме, то есть аспект между шестым и девятым квадрат. Это какие-то шестой это здоровье, это работа, работа связанная с границей или здоровье как-то может быть взаимосвязано с границей, желание, желание что-то сделать, упрямство может дать какой-то может что-то произойти Мне почему-то кажется, что может что-то произойти с кем-то из ваших близких которые находятся далеко ну, какое-то может быть неприятное событие какие-то перемены важные Вот они будут выглядеть для вас как ну, с них на голову как форс-мажор и еще здесь одновременно будет Венера формировать тригон, благоприятный аспект к этому урану. Знаете, как говорится, что не делается, то к лучшему. Венера будет в зоне любви, в зоне хобби, увлечения. То есть здесь, ну, потеряв одно, найдешь что-то другое. На этом мы астрологический прогноз заканчиваем. Переходим к следующей части нашего прогноза. Приветствую вас, Дева, еще раз. Давайте посмотрим уже на Таро более детально, что будет происходить в нашей жизни в этот период с 19 декабря по 28 января. Итак, как будут вас воспринимать окружающие? Давайте посмотрим. По пятерочке, знаете, как человека, который чем-то сожалеет. Ну, что-то что-то ну, что-то слегка расстроен как бы как бы чем-то озабочен что-то пошло не так две пятерочки кубков и мечей хорошо ну, давайте сейчас будем смотреть подробнее что будет у вас в финансовой сфере что все-таки у ну, вас может привести в такое состояние ага ваши денежки зависят вот от такого человечка это водный король Рыборок скорпион. Это еще может быть для кого-то просто близкий мужчина-человек. Да. То есть этот человек, от него зависит очень крупная сумма денег. Для кого-то это партнер, ну, с которым вы живете, для кого-то это партнер по работе. Именно от него будут поступать или через него эти деньги. Теперь, что у вас по работе? Давайте посмотрим. Ну, здесь все стабильно, без изменений. Ничего не меняется, но я уточню. Ну, вы работаете с людьми из прошлого и заняты делами из прошлого, старыми проверенными методами. Что у дев по карьере? Давайте посмотрим. Хорошо. Ну, у вас тут такой творческий запал, особенно для женщин, хорошо. Для женщин, кстати, это еще может быть указание на замужество, на беременность. Ну, давайте посмотрим, уточним. Да, смотрите, официальное, официальное оформление отношений, официальный брак. Ну, здесь что-то очень такое важное, серьезное происходит у вас в жизни. Кто-то, кто-то, может быть, даже в роддом поедет. Интересно. Хорошо. Что. Ожидает Дев по здоровью. Как здоровье будет у Дев? Ой, как хорошо. Отлично. Если даже были какие-то болезни, то все идет на выздоровление и на поправку. Все ожидается хорошее. И перемены к лучшему. Что ожидает Дев в... Так, это Мы смотрели вас А, в семье вот, Дом, семья, недвижимость Дом, семья, недвижимость счастье, счастье, радость, удовольствие Исполнение мечт Исполнение всех ваших желаний Приобретение Появление кого-то в стенах вашего дома То есть праздники радость. А что ожидает в любви представителей знака зодиака Дева? <смех> Интересно, что-то новенькое, а может быть, это еще и путешествие? Ну, давайте посмотрим. Ой, похоже и на то, и на другое. Ух ты! Тут у вас ну, что-то. Знаете, как мне показывает, что возможно, во-первых, совместное путешествие, отдых. И, возможно, стабилизация отношений. То есть их, знаете, как будто бы перевод на какой-то другой уровень. Но этот, этот уровень, он так, знаете, потихонечку идет, Помощь, поддержка взаимная. Ну, очень интересно. Я здесь вот прям легкомысленности не вижу. А, возможно, вообще возврат кого-то из прошлого. Давайте спросим. Вряд ли, маловероятно, ожидание идет. То есть, здесь или тот партнер, который с вами есть здесь и сейчас, возможно, даже и новенький, как ни странно. Хорошо. Ну, даже если ненадолго, все равно он вам как раз в тему. Еще... Меня тут только что посетила мысль, поскольку я по асценденту дела. По солнцу скорпион то могу сказать что очень хорошо проигрывается прогнозы не только по солнцу но и по асценденту поэтому кто по асценденту относится к другим знакам зодиака смотрите обязательно так как пройдут у дев путешествия если они на них настроятся. Ну, кто захочет путешествовать очень хорошо, замечательно даже есть шанс встретить там свою любовь ну прям, а вообще, если кто-то еще может попутешествовать с кем-то из своих родных близких, со своей семьей это вообще шикарное просто вы знаете, у вас сегодня один из самых лучших прогнозов самый яркий и давайте спросим, за что? ну, за любовь мы спросили, вроде бы как за все тогда спросим совет какой будет главный свет для дев на этот период какой будет свет для дев на этот период так звезды, звезды змея и общество и все значит смотрите для вас очень важно не находиться ну, в четырех стенах. Стройте планы, действуйте. Если вы будете действовать, что-то будете делать, то у вас здесь, видите, есть тут сад сердца. Возможно, ну, во-первых, вы можете провести время в компании приятных и близких вам людей. Вы можете встретить человека, который может стать вам другом по душе, по сердцу. Шикарный, просто шикарнейший прогноз. Поэтому не запирайтесь в четырех стенах и не следите, не грустите. Вам нужно действовать, нужно где-то ездить, нужно расширять свои горизонты. Так что, такой вот прогноз был для вас. Надеюсь, что вы его оцените. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, пишите комментарии. И знаете, что когда я делаю такие прогнозы, особенно на Тару, то я обращаюсь к общим энергии всех дев которых я знаю поэтому чем больше мы будем с вами знакомы, тем больше он будет резонировать именно для вас И до встречи в следующих прогнозах